Господи, боже мой, что происходит-то? А? Кто тебя так учил? Гайки-то закручивать, слышь ты! А ну иди сюда, я тебе покажу, как это надо правильно делать. Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в очень интересную, пикантную игрушечку под названием Subverse. Что же такое? Да, сделаем сегодня первый взгляд и совершенно новый обзор на возможности этой уникальной игрушечки. Ведь до этой игры еще никто ничего подобного не делал, особенно в качестве 3. А, да, так, именно такой рейтинг поставили сами разработчики при разработке. Данной игры. Это игра, ребятки, класса 3А, и сейчас мы с вами убедимся, стоит ли играть в Subverse, а, особенно после релиза в 2021 году, или же нет. А в игре очень много достаточно пикантных сцен, которые, скорее всего, я буду замыливать, да, оно и понятно, почему, ребятки, не хочется мне, чтобы забанили, а, как говорится, видосик, а еще и не, не дай бог мой канал, поэтому будем, ребята, осторожными, давайте начнем совершенно новую а, игру. Посмотрим, что она нам предлагает. Предложит, а ты, зритель, сделаешь для себя вывод, стоит тебе в нее играть или же нет. Да, игра, кстати говоря, про космос Жанров у нее несколько Это и RPG-шечка, это и экшен Это и адвенчура Это, значит, и защита базы И еще много чего интересного у нас, да, в этой игре Вот такими красивыми она вставочками нас приветствует Просто-напросто заманивая тебя, мой дорогой зритель, да, своими вот этими красотами Чтоб ты сел и поиграл, да, познакомился со всеми вот этими девчонками Которые будут тебя окружать здесь А я тебе так скажу, что здесь их будет немало и одна краше другой. Сейчас ты в этом сам а, убедишься. С чего начинается игра? Мы начинаем с космоса, да. Нам здесь демонстрируют какой-то космический большой корабль, внутри которого еще есть корабль поменьше, да. И вот эта девушка, походу, она типа наводящего, да, командующего, или отдающего приказы готовит наш челнок к запуску. А отдан приказ, да, старт, и мы отправляемся. Да, это, это, собственно, был наш главный герой, да. Главный герой, которым мы и будем управлять. Ну, вообще, ребят, героев здесь будет очень много. Трек такой, нехилый, заиграл. Я вот не пойму, что у него на голове. Похоже, как будто бы похоже на трусы, да, наверное. Вот кто что думает, ребят, по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Полетел наш парень, я так понимаю, защищать планету. Или, может быть, просто свою задницу от инопланетных захватчиков, которых пока что я не вижу. Корабль ничего такой. Графон, кстати, здесь тоже ничего такой. Да, он как бы не совсем, я бы сказал, реалистичный. Да, немножечко мультяшный. Но, тем не менее, все достаточно плавненько, гладенько. Да, без каких-либо замыливаний и так далее. Сабверс, друзья, у нас в эфире. Начинаем. Начинаем первый взгляд и совершенно новый обзор на возможности этой игры. Ну какие, ребят тут возможности? Сейчас сами все увидите, да. В первую же очередь нам сразу же дают, ребят вот такую миссию, чтобы размяться какого-то платформерного жанра, да, то есть мы появляемся на корабле вот на таком на маленьком. С прицельчиком Нам вот Девушка эта девочка отдает приказы, я так понимаю, да Что нам делать дальше и как нам дальше жить Если честно, ребятки, я не шпрехаю вообще в английском Практически, да, я в этом ноль Поэтому больше всего диалогов я постараюсь пропустить Если что, сам там со словарем как-нибудь переведешь Ну а мы, ребятки, начинаем Нажмите на Е, чтобы открыть какой-то худ То есть показать здоровье, я так понимаю, щит И какие-то, видимо, стамину нашего корабля Ну что ж, нажал, поехали дальше что-то нам предлагают поделать. Да, нам предлагают полетать на нашем челноке. Да, влево, вправо, взад, вперед и так далее. Так, и следующее, что нам предлагают. Нам предлагают куда-то, видимо, пролететь сейчас. Так, так, так. Пока что вроде бы все нормально. Да, в открытый experiment. космос прямиком нас отправляют. И мы должны сейчас, да, сделать некое подобие... Выполнить некое подобие миссии, да, обучающей. Вот, ребят, надо пролететь через кольца вот такие вот. Раз, два, три рис. Все. Very good. Отлично. Yeah, молодец, with, братишка. Скретч по-другому не Chris умеет, черт возьми. Ну Давайте мне уже следующее задание. Да, вот такие, ребят, бывают здесь мини-игры. Ну, я вам так скажу, что это одна из мини-игр, которые будут представлены а, в этой м, большой игре, да, что называется. Так, давайте еще разочек. Назад. Вперед! Нам сейчас предлагают с шифтом проехаться, пролететь побыстрее, я так понимаю, с ускорением. Что у нас, в принципе, тоже неплохо получается. И назад, и вперед. Отлично, друзья. Наконец-то. Самая моя любимая миссия это, конечно же, стрельба из всех орудий по мишеням. Ну дайте мне уже, зарядите мою пушечку. Я уже как следует пожахаю по этим э, непонятным штуковинам. Во! Поперла, друзья. Во! Вот это я понимаю. Вот это, смотрите, движушечка пошла у нас, пошла, все, задание выполнено. Что-то мне там она еще говорит, и, видимо, это не одно из последних заданий, которые мне предстоит выполнить. Будем двигаться дальше. Да, подвигайте, райт, right, лифт, мышка, я так понимаю, это типа для обзора, скорее всего. А, все, понял, мне предлагают запустить ракетой, бабах, пошла. Что такое, замедление какое-то врубилось у нас, не пойму для чего. А, пожалуйста, нажмите на right button, ага, еще разочек, вот, ребят, короче, есть у нас альтернативная атака на правую кнопку мыши, она выпускает вот такие вот а, ракеты, да, кстати говоря, сбили мы астероид аж целый так, ну что ж, поехали дальше, что-то нам там говорят про ракеты еще, но я вроде бы все уже сделал, пока что у нас, ребят, этап обучения, да, ну, про, про графоне, ребят, здесь говорит что-то сложно, да. Ведь она находится на таком уровне графики, которой мы, в принципе. Ничего такого удивительного здесь я вам скажу, что а, нет. Сейчас мне предлагают врезаться вот в эту вот штуковину, нажав на пробел. Раз! Готово! Давайте еще раз, да, пробел. то есть чем мы а, бьем какие-то цели а, своим кораблем, вот таким вот образом разрушая их. Да, ребят, Графони здесь такой, знаете, не супер какой-то супер ультра современный, да, ну и не супер ультра старый. Более-менее приятный, радует глаз, то есть не отторгает вообще восприятие никаким образом. Вполне можно играть. Так, летим дальше. Дальше летаем мы возле какой-то планеты, да, где очень большое количество астероидов. И нам предлагают... Uh, я так понимаю, уже повоевать, вступить в контакт с реальным врагом. Да, и вот таким вот образом на нас налетают uh, враги, которых мы должны, естественно, уничтожать. Так, работаем. Работают все орудия на предельной мощности. Блин, какие же они вертки все-таки, эти мелкие. Смотрите, в них еще надо извертеться, как-то попасть. Но мы пока что справляемся. Это, я так понимаю, была первая волна. Давайте ждем вторую. Где у нас кто еще? Вон они, кстати, прилетают они, прилетают они, идите-ка отсюда, давайте, по одному подходи, раз, есть такое дело. Я так понимаю, у нас тут оружие не перегревается, о, -о, -о, -о, -о вы посмотрите, сколько их, вы посмотрите, и они еще не так просто разрушаются, я вам скажу. Да-да-да, уже, кстати, смотрите, пожирнее врагов на нас нагоняют, такие вот появились, да, какие-то, оп, и еще один остался, есть такое дело. Ну что ж, со второй волной тоже не составило труда разобраться, мне аж даже щит отбили по максимуму. И теперь, ребят, третья волна. Мне предлагают отлететь куда-то в стул... Ой, какой большой, а! Вы посмотрите на этого здорового. Ну, кстати, такой большой, он разрушается с, одно, с одной практически ракеты. Да, вы видели, я сейчас одной ракеты практически его сваншотил. И это мне нравится, черт возьми. Да, то есть вот такая... Это, ребят, не сама игра, вы не думайте. Это просто часть игры. Да, еще один большой корабль вылетает. Вот, посмотрите. Надо нам по приоритету сбить большую цель. Где она? Вот она, ребят, большая цель. Бабах! Одной ракеты вполне хватает, ребятки, чтобы вырубить его... Напрочь. И вот, смотрите, у нас отходит на задний план, разрушаясь в космосе. Ну что ж, я так понимаю, мы это задание выполнили. Да, есть такое дело, друзья. Есть. Да, как я уже сказал, ребята, это не вся. Еще что ли один Да что ж такое-то? Вы дадите мне уже дальше договорить или нет. Где этот корабль? Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, вот это похоже. Этот парень похож на босса. Смотрите, что творит, а. Смотрите, это похоже на босса на какого-то. Но тем не менее, несмотря на то, какой бы противник не был. Это что такое? А это хпшечка у нас была. Да, при убийстве больших врагов нам падает хпшечка. Мы сейчас с вами только что видели, то есть это восстановление нашего здоровья. Еще один большой, ну против него мы знаем, как воевать. Когда же вы закончитесь? О, еще один большой, на-ка, получай. Да-да-да, я напоминаю, что мы сейчас находимся в обучающей миссии, посмотрим, что будет дальше. Ну, в принципе, мы ее прошли, да, и я вам скажу так, что вот эта игра, вот, которая сейчас была, это одна из мини-игр, которая существует о, целиком в этой игре. Это, ребят, одна большая игра, где нам придется, а, наряду со диалоговыми окнами, переключаться между мини-играми. Да, вот так оно и работает. Ну и сейчас, собственно, мы летим, я так понимаю, на какую-то мини-базу, где мы встречаем первую нашу девочку под кодовым именем Дэми, которая, вы видите, очень сильно любит болтать, и я обладает невнушительными формами для ее рассмотрения, так сказать. Да, ребятки, игра 18+, да, что об этом можно говорить, я не знаю. Сами смотрите, решайте. Но большинство диалогов, сразу же скажу, что я буду просто-напросто э, скипать. Скипать, друзья, я буду эти все диалоги, потому что, ну, это все читать на самом деле очень увлекательно интересно. Я вам скажу так, что больше, больш, больш, большая часть геймплея у вас будет проходить именно вот за такими вот диалоговыми окнами. И я, пожалуй, все это дело про скипу, да. В итоге наши ребята после недолгого разговора а, пришли к тому, что они договорились на то, чтобы немножечко передохнуть и уединиться. Да, друзья, сцены уединения здесь, конечно же, будут, ведь это же игра 18+, поэтому же жмякайте вот на эти вот кнопочки смело, и вы увидите, что там дальше будет происходить. Я же в рамках нашего сегодняшнего а, видосика продемонстрирую чисто исключительно геймплей. А все моменты, ребятки, вот которые за закадрово, вы, надеюсь, сами посмотрите, там будет... Очень много сосисочных колбасных вечеринок, да, и вы точно э, офигеете от увиденного, от увиденного как будто посмотрели высококачественный какой-нибудь NSF-контент, да, запрещенный. Ну, а мы, ребят, едем, конечно же, дальше. Итак, следующая миссия, да, следующая сцена. К нашему кораблю, я так понимаю, приближается какой-то еще один кораблик вражеского происхождения. Возможно, это дружественный корабль. Ну, мы сейчас опять увидим диалог наших друзей, да, уже э, знакомых. На самом деле, ребятки, расскажу, кто есть кто. Вот этот наш главный персонаж с трусами на башке, это капитан, да, вокруг которого все это дело все и вертится. вертится вот эти девчоночки, да, вертится вся галактика и так далее. То есть мы играем в основном за этого парня. Но также нам со временем будут давать поиграть за других персонажей, то есть за девчонок. У них есть свои а, собственные способности. Как я уже и говорил, да, я буду скипать все диалоги, потому что это слишком долго. Да, ребят, на самом деле здесь очень много они разговаривают. Единственное, что скажу по клавишам, которые которые можно здесь использовать при диалогах. А, если вы нажмете на кнопочку А на клавиатуре, то наши персонажи на начнут общаться в автоматическом режиме, то есть не нужно будет ничего а, скипать. Есть возможность поскипать диалоги просто нажатием на Space, да, на клавишу, на пробельчик, и у нас будет все это дело а, пролистываться. Также можно а, на, на кнопочку С что-то там сделать, это я не понял, да. А, на буковку L можно а, вызвать а, консольку с нашими, со всеми, значит, диалогами, что о чем у нас говорили наши с вами а, вот эти вот компаньончики, да? Ну и на М можно, а, можно, сделать следующее, мы можем просто напросто скрыть нашу панель с этими самыми кнопочками. Ну что ж, мы, ребят, все скипаем, да, как я вам и говорил, как только проскипаем, естественно, продолжим дальше, ребят, будут еще раз мини-игры, поэтому смотрите, не переключайтесь, погнали. Ну что ж, я так понимаю, мы столкнулись с каким-то космическим ультра-киберзлодеем, да, который сейчас против нас пытается выставить свое супер оружие и показать нам, что мы вообще какие-то нищеброды, да, и ничего ему не сможем сопротивопоставить, но мы-то, ребятки, не такие, мы сейчас просто наваляем этому а, непонятному чувачку и он от нас сразу же отлипнет, дальше, ребят, продолжаются диалоги, что-то непонятное у нас происходит, да. Какая-то вообще дикая в канале. Иногда бывают вот такие сцены, да, непонятного происхождения, где очень трудно разобраться, что происходит на экране. Какие-то инопланетные субстанции, да, от которых наш главный герой просто-напросто в шоке. Тут же нам показывают дальше а, других персонажей, которые будут а, нам помогать. Это у нас девочка Механик, наверное, да, или как еще можно назвать а, Фортуна ее зовут, да, эту девочку. Она, я так понимаю, отвечает за какую-то технологическую часть нашего корабля, да. Фортуна, да, ребят, новый персонаж Фортуна со временем появляется, тоже с ней диалоги у нас идут, да, наш капитан решает с ней какие-то важные вопросы, да, причем к Фортуна, она постоянно достает вот эту непонятную руку, да, с непонятным каким-то ключом, и это на самом деле будет настораживать со временем. Я так и не понял, ребят, что это там вообще происходит, да, но, похоже, намечается битва. По всей видимости, да, намечается битва, от которой нам просто никуда не скрыться и нам придется обиться, да, друзья. В эфире Сабверс, спасаем наши задницы от инопланетных захватчиков, да. В данный момент против нас выступает вот этот непонятный долбодятел, я не знаю, как его можно назвать, но у него, ребят, очень крутой корабль, да. Очень крутой корабль, который надо одолеть. Я думаю, с помощью ракет мы это сможем сделать, да. На самом деле, при прохождении каждой из миссий, да, нам дают, э, как говорится, статус прохождения. Или мы прошли его на золото, или мы прошли его на бронзу, или же мы завоевали всего лишь медный статус при прохождении. То есть, чем больше мы словим ракет тем хуже будет статус, до да, нашего а, прохождения вот этой вот миссии. Миссии все потом можно будет перепроходить, да, чтобы, например, улучшить качество прохождения той или иной миссии. Настреливаем, настреливаем по максимуму, в итоге промахиваемся, и этот типочек вызывает, я так понимаю, дополнительное подкрепление, да. Мелочь налетела. Ну, с мелочью-то мы, мы, мы справимся, но, блин, эта мелочь очень сильно назойливая. Кстати, ребят, есть, есть у каждой вот такой боевой зоны у нас ограничения, то есть мы как находимся в так, на такой арене сейчас в данный момент, то есть за область вот этого красного периметра мы вылететь, к сожалению, не можем, да, дальше. То есть это для того, чтобы мы не растягивались, не разлетались слишком далеко. Продолжаем биться с этим чувачком. Вылетает он, вторая стадия Уже достаточно такая нехилая Он начинает включать лазерные пушки От которых можно прятаться за метеоритами Если честно Ой, промазали ракеты Вот, ребят, лазерные пушки на самом деле не сильно дамажат Мы их, в принципе, можем обойти Да-да-да, и при этом не сильно потерпеть Какого-то большого урона Да что ж такое у меня, ребятки, не получается мне попасть Ой-ой-ой, Она нас пытается Мы держимся, держимся, держимся Нако, держи-ка, ракетка, кстати, очень хорошо дамажит Старайтесь ее, юзайте по откату Ой-ой-ой-ой, опасная ситуация у нас, просто опасная ситуация, но наш противник переходит в третью стадию Дожили мы до третьей стадии, а это уже а, хорошо, сейчас разберемся с шестерками и продолжим дальше Интересно, какая дальность у этих пушек? Ой-ой, еще и второстепенные появились мини-враги Ничего себе, жесткий типок оказывается Жесткий ты типок, так, вот здоровье, отлично Последняя, я так понимаю, финальная стадия Где же ты? Выходи давай на честный бой Выходи. О, бомбы пошли. Я так понимаю, вот в эти круги желательно не вставать, да. Да, и нам подсказочки здесь дают. На самом деле, ребят, битва не такая уж жесткая, да, но достаточно напряжная. Да, есть, как говорится, здесь над чем попотеть, да, немножечко. Так просто вы не отделаетесь. Но, с другой стороны, у нас начальные, так сказать, миссии. И, я так понимаю, нам здесь будет достаточно легко. Еще одна ракетка. Пошла, пошла, пошла ракеточка. Блин, главное не умереть, потому что я же тоже не бессмертный. Нако, -а, держи ракеточку. Пошла, пошла ракеточка. И выносим мы этого чебурека, да. Давай уже катись отсюда. Это моя вселенная, черт возьми. И я здесь самый главный. Закончили мы с ним. А очередной новый босс повержен, да. И этот парень еще нам встретится и не раз, вот увидите, на протяжении прохождения игры... Ну, а мы заканчиваем миссию и идем дальше, ребятки, в наши покои. И опять начинается та самая а, нудная болтовня. Но от которой я, ребят, благополучно проскипаю, конечно же. По мере прохождения нас знакомит с новыми и новыми персонажами, да. И тут, я так понимаю, на сцену выходит вот эта докторша, да, обалденная, да. Лизе ее зовут. И она тоже, друзья, будет с нами путешествовать по космосу и радовать нас своим а, присутствием. Как говорится, радовать наш голоден. Класс, и не только, и воображение в том числе. Ну что ж, Лили, приветствую. И, и или ее зовут, как ее? Капитан просто в шоке от нее. Продолжается, ребят, у нас тут диалоги, да, очень много диалогов, на самом деле. Не ждите, очень легкого геймплея точно не будет. Будет постоянно напряженный и будоражащий геймплей ваше воображение, это я вам обещаю. Но тем временем наш капитан завис, да, он никак не может отлипнуть просто от форм, да, от этих пышных, этой блондиночки, да. И у них там, я смотрю, разгораются нешуточные страсти. Эта дамочка оказалась не так проста, как кажется на первый взгляд. Вместе с ней, как вы видите, вот такие вот монстры, да, это какие-то непонятные создания, которых я вижу первый а, раз. После не совсем длительного диалога а, игра предоставляет нам сыграть в еще одну игру внутри самой игры. Это уже, ребят, что-то наподобие тактической стратегии, да, где мы а, по клеточкам будем расставлять наших персонажей, да. Это вот эта наша дамочка, которую только что вы все видели. Это ее питомцы, да. Вот таким вот образом мы размещаем и начинаем битву. Против нас сразу же выдвигается куча противников, да. Где-то мы, ребятки, уже это все видели. Отследить характеристики можно вот в этом нижнем а, меню, да. И тем самым просто-напросто выполняя определенную. Рода команды мы можем атаковать соперника. Сейчас нам предлагают атаковать этой дамочкой. Нажимаем на Е e и перемещаемся вот сюда, да. А дальше предлагают сделать снайперский выстрел. Но по кому именно? Давайте посмотрим, до кого она может сейчас а, дотянуться. Мы можем сейчас дотянуться в данный момент только до одного противника. Это вот до этого. Поехали. Какое-то, ребят, шаблонное пока что про получается прохождение. Да, у нас просто-напросто ведут за ручку, говорят, что надо делать. Но мы находимся на этапе обучения, да. Так, тычка в нашего монстра. Но, похоже, ему вообще по барабану. Враг в шоке просто. Давай, давай, сейчас наш ход Сейчас мы тебе так Тебя так отшлепаем, что ты будешь просто в шоке Еще один удар, да Наш монстр э, умеет ударять Дважды, я так понимаю Нака, выкусика, есть такое дело, ребят Расшатываем еще одного соперника И движемся дальше Теперь в бой вступает наш вот этот вот юнит Который может Осуществлять дальние атаки, как я понимаю, да И нам предлагают сразу же выстрелить В центрального Неплохо так просадили мы его Но похоже у него защита к этим атакам Нехилая такая И ему похоже по барабану Ну что ж, давайте попробуем по другому Сейчас входит э, в бой наша собачка Выдвигаемся Сейчас она тебя как куснет за задницу Ошалеешь, а да Неплохо Неплохо собачка кусается да По бронированным целям самое оно Поехали дальше Удар по собачке, не такой жесткий. Да, и по нам тоже, ребят, удар офигеть. Дерзкий парень, но тут же откисает от удара нашей дамочки. Ну что ж, а мы идем дальше. Да, вот такого, ребят, плана битва у нас тут развернулась. Кто следующий бьет? Бьет враг, у нас перемещается и тоже по нашей дамочке наносит урон. Я так понимаю, вот эти кругляшки, это очки действий, которые остались у наших персонажей. Давайте мы сейчас выстрелим этой дамочкой. Так-так-так, сейчас наш ход, я так понимаю, да? Да, ребят, это очки действия. Сейчас у нас по максимуму у нашей дамочки, то есть 4 очка действия. Что мы сделаем? Конечно же, мы, наверное... Э -э -э так, тут можно сеточку проверить. Вижу сеточку, да. И нам необходимо по кому-нибудь сейчас выстрелить. Давайте выстрелим вот по этому типу. Снайперский выстрел какой-то осуществляет наша дамочка. И просто с двух выстрелов откисает наш враг, остается только лишь один. Ну, ну что, ж, что нам остается, ребят? Конечно же, переместиться надо поближе и зажать этого типа уже конкретно в тиске. Есть такое дело. Пытается он, обороняется, но толком никакого урона практически не наносит. И тут в дело вступает наш дальнобойный боец, которого предлагает тоже переместить поближе. Вот таким вот образом. Отсюда он тоже, кстати, достает. Да, далеко он достает, плюется. Побеждаем мы всех врагов, друзья. Вот такого плана игра также встречается в сабверсе. Вам придется играть не только в космосе, да но и вот такие вот стратегические бои тоже производить. Дальше, ребят, будет еще череда таких боев. Да, нам предложат еще побороться с некоторыми соперниками. Конечно же, мы постараемся с ними сейчас расправиться. Тут у нас в дело вступает мини-босс какой-то, да, которого мы сейчас таким же образом легонечко и нагнем. Так, нам предлагают защищаться. Окей, защищаемся. А, идем дальше. Атакует нас этот парень. Атакует нас его с подручной. Да как так-то? Нас так сейчас загасит ведь, а? Ну и нам предлагают уже выступать а, и отбиваться. Так, по кому же мы можем сейчас нанести урон? Давайте вот сюда между ними встанем. Что-то я не понял, нельзя туда что-ли встать? Нельзя. Тогда давай поближе вот к этому мы встанем. Вот сюда вот подойдем и давайте как следует ему вдарим сейчас. Бабах! Неплохой такой удар в спину. смерть Так, дальнобойный боец может издалека... Выстрелить по этому типу. Давай, давай, есть такое дело. Но что-то как-то мало он заму снял. Это у нас непростой же боец. Это типа мини-босс. Кстати, если мы нажмем на нем по правой кнопкой мыши, то у нас высветится вот такая панелька с его характеристиками. Плохо, ребят, что игра пока что еще на английском языке, да. А, пока мало что понятно. Но со временем, я думаю, все это будет наша с вами сейчас задача. Это покусать этого типа за задницу. Для начала давайте подойдем собачкой и цапнем этого типа. Собачка неплохо тогда дамажит. Вы посмотрите, сколько у него осталось. У него осталось одна, практически одно ХП. И тут же мы добиваем... С помощью нашей дамочки. Финальным выстрелом. Прямо в голову, в голову, хедшот, друзья. Побеждаем мы в этом событии. И сейчас у нас будет череда еще таких событий, которые я, наверное, скипну. И там уже дальше покажу, что же нас ждет дальше. Вот, ребятки, после каждого состязания нам предлагают... У нас наш персонаж прокачивается. Да, в данный момент эта дамочка. А, будем ее называть медсестра получает. А, несколько, несколько опыта, да, 50 хп и какие-то... Хитпоинты вот этой полоски Я не знаю, за что они отвечают Ранг золотой нам дали за прохождение Этой миссии, я так понимаю, самый топовый Но также существуют различные Ранги прохождения до да, миссий В этом мы сейчас с вами убедимся Вторая, ребятки, боевочка Но тут я, ребят, все сделаю сейчас уже на перемотке И вы посмотрите, как же у нас происходят еще бои а, Вот такого вот плана Ну что ж, второй бой мы побеждаем, давайте посмотрим, с каким результатом мы окончили вторую миссию. Мне прям очень интересно, да, что же нам за это дадут, да. Вторая, ребятки, миссия закончена, нам дают также несколько фиксированных каких-то очков, какие-то очки биотек, кредиты, да. И у нас постепенно заполняется вот эта вот шкала. Тоже, ребят, золотой ранг. И мы переходим к третьему, я так понимаю, сражению в этой серии э, сражений. Давайте посмотрим, против кого мы сейчас будем выступать. Опять размещаем наших бойцов. Да, давайте дальнего бойца я поставлю где-нибудь на задних клеточках. Да, здесь спереди у нас будет собачка. Точнее, вот здесь даже сбоку. И здесь у нас будет Громила, который будет нас защищать. Ну и здесь дальний боец. Погнали, друзья. Так, а против нас, друзья, опять этот хмырь-упырь, против которого мы бились на корабле. Помните, да? Тогда, в тот раз еще. Сейчас мы попробуем уже на этом поле преподать ему урок. Слышь, ты прыщелыга, и не таких ломали. А ну иди сюда! в итоге этот придурок убивает сам себя, то есть игра вначале нам подыгрывает, да, вы сами, ребят, видели как сейчас все было напряженно, но рандом распорядился так, что этот тип вызвал, значит, случайную атаку, да, на всех монстров, которые находятся на поле, и он просто напросто пришпорил сам себя, нормально, ребят, такой геймплейчик да, тогда, когда игра вам всегда подыгрывает и вы вроде как всегда должны остаться победителем, особенно на ранних этапах, ну что ж, у нас миссия с вами заканчивается, и мы переходим снова к диалогам окнам. Но вот по такому, ребятки, принципу и будет происходить практически весь геймплей в данной игрушечке. Смотрите, ребятки, сами решайте сами, что называется, да. А лошади наши с усами. То есть игра предоставляет вам такой разнообразный геймплей, да, где вы будете проходить различные миссии различного характера. И за них получать особенные награды Ранг бронза, вот видите, сейчас мы прошли не совсем удачно И поэтому нам дали бронзовый ранг за эту э, миссию Ну что ж, ладненько, принято, понято Продолжаем дальше, ребятки, смотреть, что там нас ждет еще Ну и, собственно говоря, дальше наши с вами герои продолжают общаться Продолжают обсуждать те самые моменты Когда же им снова вступить в некоторые связи, да, которые будут интересны общественности Но в целом, ребят, это и есть весь, весь этот геймплей этой взрослой игрушечки 18+. Думайте, решайте сами, играть вам в нее или же нет. А, в Steam она стоит 500 с чем-то там рублей, да, сами посмотрите. Все ссылочки я оставлю в описании, ребятки, как на Steam-версию, так и не на Steam-версию. Ну и качайте, пользуйтесь, наслаждайтесь, так сказать, этим необычным геймплейчиком. Я же ставлю эти игрушечки... 7 из 10 возможных баллов потому что слишком много жанров тут намешано и не каждому она а, будет по душе, разве что из-за пикантных сцен, которые здесь присутствуют в больших количествах, которые вроде как мотивируют вас дальше проходить и проходить эту игру Зритель, что ты думаешь по поводу игрушечки Subverse? Пиши мне обязательно в комментариях не стесняйся, мы с тобой вместе обсудим эту актуальную насущную а, тему. Также, если у тебя есть какие-нибудь годные, крутые идеи по поводу этой игры и не только, смело пиши предлагаю и возможно в ближайшее время предложенная тобой идея окажется видео видео на моем канале а для того чтобы братишка скреч и дальше играл в сабверс давайте наберем на это видео хотя бы 100 лайкосиков и братишка скреч обязательно выполнит обещано играть только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует конечно же